Я приехал с Краснодарского края, с города Кропоткина, за новым автомобилем КАМАЗ, читал отзывы о, об этой компании, компания Завгар. Вот. Покупки рекомендую. Знакомые тоже брали. Все довольны. Техника хорошая.